30 мая 2019 года. Берканы и перевернутый альгиз. тенденция роста, который склоняет беркана, перечеркиваются перевернутым альгизом. Можно сказать, что день будет достаточно сильный, однако вы можете почувствовать упадок сил либо в середине, либо в конце дня. Будет ослабление иммунитета, поэтому постарайтесь бережнее относиться к собственному здоровью и не перетруждаться. Постарайтесь избегать травм, потому что защита, естественно, будет ослаблена. Не стоит начинать сегодня что-либо новое, хотя э, Беркана и будет э, вас к этому побуждать, но перевернутый Альгиз э, сведет на нет все ваши действия. Сегодня вообще будет очень легко упустить удачу, подсказки, какие-то открытые двери, из-за того, что появится какой-то страх И неуверенность в себе И если перед вами открывается какая-то дверь Именно сегодня Постарайтесь все-таки в нее зайти Выйти из нее вы сможете В любое время А вот дверь может захлопнуться И больше такого шанса вам не предоставится Поэтому повнимательнее сегодня С подсказками С э, различными предложениями Если вы сомневаетесь в том, что это предложение вам подходит, это еще не повод от него отказаться. Попробуйте. Не получится. Всегда можно дать задний ход. Вот примерно такие тенденции дня на сегодня. Что касается отношений, сегодня может наблюдаться некая такая потеря интереса к собственному партнеру, А также какое-то недопонимание может возникнуть Или разочарование, что ваш любимый не поддержал вас в нужный момент Но прежде чем огорчаться, попробуйте спросить, поговорить Возможно, причиной была банальная невнимательность Что касается новых знакомств, сегодня, скорее всего, их не будет вообще Либо они не принесут какого-то эффекта, который вы ожидали с деньгами стоит быть поосторожней, обратите внимание на то, что вы покупаете, внимательнее рассматривайте упаковки на продуктах, срок годности, и поосторожней с собственными кошельками, потому что есть небольшой риск потерять деньги. Вот такой сегодня день, желаю вам всем прожить его максимально продуктивно. Встречаемся с вами в следующем дне, буду рада вашим комментариям и лайкам. До встречи, друзья!